В чем его ценности, в чем его суть? А его суть оказалась проста. Вот именно заглянув вот в ту часть ресурсов человека, которая за кадром, как говорится, за пределами физического тела, именно в энергетической части, я увидел, что там есть, например, такой орган, такой орган как э, Тимус Тимус прошу этот слайд Тимус поставить Тимус так вот этот орган этот орган он э, он оказался настолько настолько удивительным и уникальным что э, я не мог пройти мимо э, занялся его исследованием э, получил еще подкрепление очень, ну, кто понимает эту роль, это роль чинылингов то есть подкрепление именно из духовных сфер пришла тоже информация об этом замечательном органе. И он, оказывается, несет в жизни человека вообще величайшую роль. Величайшую роль. Он не только медицина его знает, но знает очень, как сказать, урезанно его возможности. Она знает его только как орган, который отвечает за иммунитет человека. Да, иммунитет важен. И коронавирус показал, что иммунитет человека в очень слабом находится состоянии. И неудивительно, при такой экологии, при, такой, при таких нагрузках психологических, энергетических, при, таком, при такой ненормальной жизни, ненормальном питании говорить о иммунитете очень трудно. Вот Наталья здесь сказала о том, что аллергии, аллергии это же первый признак, первый признак, но ну, один из первых признаков слабой иммунной системы и слабой энергетической системы. Я бы снова сказал то, что у меня была аллергия в свое время, причем очень сильная круглогодичная я просто иммунную систему угробил на вредном производстве в молодости и всю жизнь мучился ну, до страшных таких ситуаций то есть для меня это было бич но я вышел из этого состояния от аллергии отошел и именно благодаря энергетической работе и именно опять же я в этой области нашел ответы так вот этот э, тимус этот тимус, он, оказывается, не только выполняет роль защитника человека, как иммунный орган, он также несет в себе еще ряд очень важных ресурсов. На сегодняшний день я продолжаю исследовать эту тему, тему Тимуса, и работаю с этим. Так вот, второй слой, который, то есть первый — это иммунная система, это понятно, а второй слой, который он открывает, и ресурс, который открывает, это его работа с наследственными заболеваниями. Оказывается, Тимус отвечает за наследственные заболевания. Он хранит в себе наследственные заболевания. И вот это, вот это удивительно, уникальная его способность хранить весь все проблемы до седьмого колена. Он, как, знаете, как жесткий диск компьютере. Он записывает, сохраняет все проблемы человека до седьмого колена. То есть, вот под человеком до седьмого колена это 256 предков. 256 предков. И вот он записывает, он хранит в себе информацию об этих 256 предках, тех проблемах, которые у них были. Эти наследственные проблемы они так, знаете, с пирамиды и приходят к человеку, а под ним вот эти 256 предков. Которые, каждый из которых что-то там где-то сотворил, где-то чем-то болел, и вот это все потихонечку э, к человеку приходит. Что-то человек отболел уже, что-то от, э, отвалилось, что-то уже не играет роли, но многое остается. И в какой-то момент, в какой-то там психологический срыв, там, или какая-то вот, та, та же пандемия, там какие-то страхи, что-то такое, у человека пр пробуждаются какие-то. Такие невысокие, низкие энергии, и они раскупоривают ту или иную запись вот в этом жестком, условно говоря, жестком диске в тимусе, и у человека проявляется болезнь, и у человека возникают проблемы. И вот э, так появляется э, вот тем э, научным термином, который мы сейчас вводим в работе с тимусом, это называется зерна заболеваний. Вот эти зерна заболеваний они хранятся и они время от времени могут проявляться. То есть человек всегда находится под опасностью возникновения этих болезней, раскрытия этих ресурсов уже болезни ресурсов болезни и проявление их жизни. Всегда находится вот в таком состоянии. Это делает человеку уязвимым. Но ведь это ненормально. Это, друзья, ненормально, потому что человек вообще-то мощнее Солнца. Человек мощнее Солнца. У него, у человека заложено в его сути, заложено в его сути, заложено в сути его столько энергии которые мощнее Солнца. Вы скажете, ну Некрасов, Некрасова понесло. Друзья мои, я в прошлом э, занимался лазерами, производством лазеров, я физик, я знаю, электронщик, я знаю, что такое энергия, и я знаю, что такое мощь Солнца, поверьте. Я знаю физику процесса, но то, что есть в человеке, это действительно его ресурсы, они мощнее Солнца. Так вот, знание того, что ты мощнее Солнца, это уникальный ресурс. Он открывает в тебе такие возможности, убирает все страхи, о чем вы говорите. Как человек мощнее Солнца может умереть, как человек мощнее Солнца может заболеть. И вот когда ты начинаешь использовать эти ресурсы, ты действительно избавляешься от очень многих проблем, и хронических, и текущих, и, и, и случайных. В кавычках и так далее, и так далее. Все это реально подчиняется человеку, который мощнее Солнца. Но вернемся к Тимусу. Вернемся к... Прошу еще слайд Тимуса поставить. Дело в том, что э, вот в этом э, Тимусе э, есть, как я сказал, второй его слой, что он содержит вот эту всю, э, все вопросы. Заболеваний всех своих предков до седьмого колена человека. Но и это не все. В нем еще три слоя ещё три слоя. И мы подступаемся и к следующим: когда человек проходит вот наш э, иммунокурс э, генетического здоровья, он подступается и к другим э, его э, ресурсам, к другим его слоям. А другие слоя — это раскрытие творческого потенциала. Представляете, Тимус, оказывается, отвечает за раскрытие творческого потенциала, за реализацию предназначения. А что мы видим в жизни? Мы видим в жизни, что начиная с 25 лет, с 25 лет начиная у людей, Тимус начинает чахнуть. Начинает чахнуть, чахнуть, чахнуть. К 40 годам он уже почти зачах полностью, у кого-то совсем умирает, а к 60 годам практически ни у кого нет здорового, активного тимуса. Ни у кого. О каких ресурсах, о каком творчестве можно быть? Конечно, кто-то там нашел одно какое-то свое творчество, и в нем и пилит, как говорится, и разрабатывает эту шторму. А у человека же богатейший набор талантов. Несколько десятков талантов у каждого человека. Где это? А это в умершем Тимусе. И вот мы, используя вот такой энергетический подход, мы научились, в мы на курсе, мы научились пробуждать его, возвращать его к жизни, активировать. И он начинает выполнять не только свои, свои функции Иммунной защиты это, ⁇ это первое и легко решаемое. Но он решает вопросы и всех э, наследственных болезней. 70%, 70 всех наследственных болезней убирается с помощью э, здорового тимуса. Здоровый тимус начинает возвращаться к своей жизни и открывает удивительные возможности для человека. Раскрывается творчество, у человека появляется радость, у человека появляется перспектива в жизни, многие приходят с тусклыми глазами уже, как говорится, видят тупик своей жизни, и тут вдруг тимус раскрывается, дает новый импульс жизни, и у человека раскрывается такое настроение, состояние вашей возможности огромное. Вы мощнее солнца. Вы имеете мощнейшие ресурсы в своем энергетическом теле. И вот только на примере Тимуса я говорю. Тимус, он имеет, как я сказал, много слоев. Так вот один из слоев – это работа с родом, с родовыми энергиями. Не только по теме болезнями, но он он объединяет родственников, он решает многие вопросы. Вообще один человек из рода, прошедший этот курс, он оздоравливает и своих родителей, и своих детей, и своих братьев и сестер, и даже прихватывает с тех, кто ему близок, там муж, жена, там, близкие, там, двоюродные и прочее, с тем, с кем он близко общается, даже на работе с кем общается, он, начина... он становится излучателем вот этого здорового тимуса, и здоровый тимус начинает пробуждать тимусы других людей. И э, многие, пройдя вот этот курс э, генетического здоровья, они получили замечательные результаты у детей, которые не проходили. Например, ну тоже такой факт, который трудно э, не укладывается в голове, медицина это объяснить не может, как, например, э, у одной э, вот, участницы этого курса, она его прошла, а ее дочь уже в взрослом состоянии, она родилась. Э, э, неслышащий, то есть совершенно отсутствовал слух, вот, и она стала слышать. Согласитесь, это уникально. Так вот, это все, все ресурсы находятся в нашем энергетическом теле. Все ресурсы находятся в той запредельной области, которая э, выводит нас э, сейчас, в наше время, и открывает ту мощь, э, которая... Э, как говорится, мощнее солнце.